приветствую всех друзья на связи с вами ксения и проект элит инфобиз если вы смотрите ролик то скорее всего задумка нашего проекта удалась и нам удалось не только заработать самим но и дать возможность зарабатывать хорошие деньги и другим людям сейчас перед вами будет самый необычный обзор нашего проекта так как в режиме реального времени мы с вами придем либо к хорошему результату либо к тому что просто-напросто потратим время прошу максимум вашего внимания и поехали! В конце октября нам предложили поработать в новой новомодной соцсети ТикТок. Предложение прислал нам наш давний подписчик, пожелавший остаться анонимным. Условия сотрудничества предельно просты. Он показал и рассказал, каким образом он сам получает огромное количество трафика. Мы же со своей стороны продумали схему монетизации. Говоря простым языком, мы продумали, каким образом всю эту армию людей превратить в живые, настоящие деньги. Прямо сейчас мы с вами на практике применим наши совместные идеи и посмотрим, что из этого выйдет. Потребуется нам для этого сервис TikTok в котором мы будем получать ту самую аудиторию и зарабатывать мы планируем с помощью вот этой вот партнерской программы. Сейчас вам я покажу. Как мы видим, на основном счету у нас по нулям 0. 0 рублей, 0 долларов. Никаких совершенно движений денег нет. По вполне, думаю, понятным причинам вся лишняя информация на данном ролике будет размыта. Давайте вместе с вами зафиксируем дату. Сегодня у нас с вами... 18 ноября, час дня, понедельник. Отличное время для начала. Сейчас мы откроем аккаунт в сервисе TikTok, начнем с ним работать так, как объяснил нам наш подписчик. После чего вместе с вами посмотрим, даст ли это какой-либо реальный результат. Привет всем! Это снова Ксения и проект Elite InfoBiz. Если вы смотрите этот ролик у нас на сайте или на YouTube-канале, то для вас прошло всего лишь несколько секунд. У меня же прошло более суток. На календаре 19 ноября, 16.55, вторник. Стратегия, которую показал нам наш подписчик, работает просто на ура. За сутки с небольшим мы собрали 3000 подписчиков, и 198 тысяч лайков на свежем аккаунте, который вчера еще зарегистрировали, без каких-либо денежных вложений. То есть вложения, чтобы работать по данной методике, не нужны абсолютно. Подписчики с лайками это, конечно, хорошо, скажете вы. А как насчет реальных живых денег? а таковые у нас имеются. За это время этот аккаунт принес нам 58 долларов и 77 центов. Согласитесь, не может не радовать, учитывая, с какой скоростью девальвирует рубль. Что ж, друзья, на этом остановлю запись. Мы продолжим работать по данной стратегии, а также наберем тестовую группу учеников для того, чтобы посмотреть, как это будет работать у других людей и будет ли работать вообще. Приветствую всех, друзья! На связи вновь Ксения проект Elite InfoBiz. Пошла третья неделя работы с сервисом TikTok. Мы уже заработали 1934 доллара. Ежедневный доход составляет чуть более 90 долларов. Что самое интересное, у многих участников нашей тестовой группы намного больше. То есть 7 из 10 человек, которых мы набрали, зарабатывают от 100 долларов и больше. Даже есть те, кто зарабатывает 150 и 200 в день. Самый плохой результат, что мы встречали, это 51 доллар за один день. Что опять ведь неплохо, потому что вложения по такому методу вообще не нужны. Мы уже почти завершили создание самого обучающего курса по нашему методу. Начинаем создание сайта, на котором люди смогут получить доступ к этому курсу. А через несколько недель мы начнем официальный набор на наше обучение. Сейчас же все желающие могут принять участие в предзапуске. Давайте сверим наши часы в календаре. Сегодня у нас 9 декабря, понедельник, почти 6 вечера. Я сейчас вновь приостановлю запись этого видео и финальную часть запишу уже, когда будет готов наш сайт и непосредственно само обучение полностью. Приветствую всех, друзья! На связи Ксения, проект Elite InfoBiz. Вот уже чуть больше месяца мы работаем в новой социальной сети ТикТок. Настал момент подвести итоги. Соответственно, кому будет интересно, вы сможете пройти дальше с нами. А куда и как именно я расскажу чуть позже. А сейчас давайте пойдем по порядку. Начнем с нашего аккаунта, который мы создавали. В данный момент у нас 8,5 миллионов лайков и 90 тысяч подписчиков. При этом ни нам самим, ни вам, если вы будете у нас обучаться, не потребуется тратить ни копейки денег, чтобы каким-то образом их привлекать. То есть все это делается без вложений. Более того, вам не нужно будет снимать ролики, которые выкладываются в ТикТок. Мы покажем вам, где их брать в готовом виде и в огромном количестве, чтобы такие же результаты получать. Финансовые показатели, лично наши, также очень замечательные. За это время мы получили 4634 доллара. И сегодня у нас на календаре, обратите внимание, 31 декабря. У меня полным ходом идет подготовка к Новому году. Но я решила немножко уделить времени и записать все же вам этот ролик. Получается, что примерно за месяц 10 дней больше чем 4500 долларов пришло к нам на счет. Можем обновить вместе с вами страничку, и вы увидите то, что ничего никуда не убежало, и что это реальный показатель. С результатами участников нашей тестовой группы, а также первых учеников, которые у нас уже появились на данный момент времени, вы можете ознакомиться на нашем сайте ниже. Там же вы можете получить доступ к нашей обучающей платформе с курсом, который мы решили назвать «ТикТокер». Пройдете детальное пошаговое обучение, которое мы вам предоставим и уже с сегодняшнего дня без каких-либо сложностей, заморочек и особенно без всяких вложений ни в начале, ни в течение курса. Уже сегодня вы можете начать получать хороший доход в долларах, причем практически на полном пассиве, так как на работу у вас будет уходить 15-20 минут времени. Мы не будем вам слишком нахваливать, что курс ТикТокер самый единственный и неповторимый в своем роде, что он жизненно необходим и способен изменить вашу жизнь за секунды. Мы сделали просто ровно то, что сделали и предлагаем то, что предлагает. Ни таймеров, ни уговоров, ни рассказов не будет. Просто коротко и по факту, мы создали классный и простой продукт, который довольно-таки легким способом приносит хороший доход. Будем рады, если вы примете верное решение, и мы с вами увидимся уже внутри нашего обучения. Мы вас ждем! Приветствую вас еще раз, дорогие друзья, на связи Ксения, проект Elite InfoBiz. В этом небольшом ролике я бы хотела вам рассказать, что именно вы будете делать внутри обучающего курса, а также что вы получите сразу же после его оплаты. Давайте с вами изначально пробежимся по тарифам, на которых вы можете обучаться. Самый дешевый – это тариф без поддержки. Затем с поддержкой и самый дорогой – это тариф под ключ. Разница в целом описана чуть ниже. В тарифе без поддержки вы получаете пошаговые уроки в личном кабинете, а также в дополнение к подробным текстовым урокам идет видеоматериал в высоком качестве и демонстрация всех необходимых действий для заработка денег. И, само собой, в результате пассивный доход. В тарифе с поддержкой вы получаете все то же самое, плюс техническая поддержка от команды Elite InfoBiz. И на тарифе под ключ все то же самое, что и на тарифе с поддержкой, плюс получите готовый проект. То есть вам не нужно будет вообще ничего делать, мы сами сделаем за вас все нужные регистрации, настройки. И, по сути, у вас будет готовый инструмент, чтобы зарабатывать деньги. Также у вас будет ваш персональный личный помощник, который поможет разобраться, запустить, вывести первую прибыль и получить последующую. До тех пор, пока вам нужна будет помощь и совет, у вас будет личный менеджер от нашей команды. Для того, чтобы заказать курс с тем или иным тарифом, вам нужно нажать кнопку под выбранным тарифом. Либо можете обратиться по нашим контактам, мы вам выдадим ссылку на оплату напрямую. Каких-либо таймеров и ограничений по копиям здесь не будет, но сразу же мы хотим предупредить, что как только мы наберем заранее распланированное нами количество людей, мы просто закроем доступ к обучению и удалим данный сайт. Кому удастся попасть, будут обучаться и зарабатывать, а кому нет, к сожалению, повторной попытки принять участие не будет. Моментально после оплаты курса по выбранному вами тарифу вы попадете свой личный кабинет ученика, где для изучения у вас будут предоставлены 7 уроков. Скачивать, распаковывать и так далее вам их не придется. Вы можете смотреть их с любого устройства прямо из кабинета онлайн. И работать также вы сможете абсолютно с любого устройства. То есть, будто у вас телефон, компьютер или планшет, это абсолютно не важно. И также в уроках есть подробнейшая текстовая информация и текстовое обучение предельно четко расписан каждый шаг от и до каждое действие показано даже самый зеленый чайник повторяя все это шаг за шагом просто обречен на то чтобы начать получать доход от 100 долларов ежедневно кстати нам сегодня поступили деньги на киви кошелек и все то, что мы заработали с момента создания и подготовки данного курса, а именно это 282 089 рублей и 25 копеек, если в рублях все считать, из-за новогодних праздников данный перевод немного задержался. Если бы были будние дни, то мы уверены, что зачислили бы моментально. Друзья, все это реально. Нужно просто начать делать. Прокручивайте сайт немного ниже. Выбирайте интересующий вас тариф, получайте доступ к обучению и начинайте уже с сегодняшнего дня зарабатывать точно такие же реальные деньги на полном пассиве в интернете. До встречи!